Всем привет! С вами на канале Лики Синдром Дауна Творчество и Жизнь. И мы завершаем нашу пермогорскую роспись. Ну что ж, а у нас урок подходит к концу по всей теме пермогорской росписи. У нас тема звучит так. Композиция в пермогорской росписи. Композиций много можно составить по пермогорской росписи. Я подобрала несколько композиций, которые мы сможем с вами э, порисовать. Ну, вот, это, вот эта вот композиция как образец, это очень сложно, я бы сказала, очень сложно. Вы э, на такое пока не выполняйте, потому что это можно выполнить только тогда, когда можно освоить все элементы в пермогорской росписи и все соединить. Плюс обратите внимание, тут солнышко, и люди, не люди, а лица, как кошечки. Вот. Пока лучше к такому не прикасаться. Это мой ваш совет, для вас совет. Следующее. Как вы поняли, я рассказывала, что в пермогорской росписи есть у нас... Сюжетные композиции, это супрядки, посиделки. Можно выполнить вот такую работу. В принципе, любую композицию можно выполнить, но не очень сложную. Для вас это будет очень-очень сложным. Я предлагаю либо такую работку нарисовать, либо попроще что-нибудь с растительностью и с птичками. Тут у нас, заметьте, люди. А также есть еще композиция. Можно сделать вот такую вот композицию. Вот такую с птичками. И растительные элементы, которые мы с вами проходили как раз по пермогорской росписи. Вы выбираете, можете выбрать любую композицию, какая вам понравится. Но сразу говорю, как я и сказала очень сложные композиции не берите пожалуйста потому что для вас это пока очень сложно пока можно поучиться на э, на других композициях давайте скажу и покажу какую я хочу взять я в принципе не отказалась бы от такой работки конечно с птичками но я хочу вам показать как можно нарисовать людей вот, в виде досочки. У меня есть досочка, можно найти в интернете вот в форме доски, вот композиции какие-нибудь обвести. А у меня есть другая форма доски. Это я тут выполняю в подарок. Вот такая досочка я буду обводить на... Лист бумаги, сколько влезет. И выполним нашу композицию сюжетную с людьми. Вот чем мы будем с вами завершать нашу пермогорскую роспись. Не забудь подписаться на мой YouTube канал, поставить класс этому видео, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео или урока на моем канале. Всем пока!